Друзья, всем привет! Всем привет! Вот и закончились новогодние праздники, и мы снова на работе. Но это не работа, а, так сказать, увлечение. Сделаем сегодня обзор цен. Так, сегодня будут цены, цены, ну и также ходим, параллельно ищем, которые автомобили у нас идут в поиске. Если что найдем, обязательно вам покажем. Ну, еще вкратце расскажем, напомним, мы занимаемся автоподбором. Если кому это интересно, обращайтесь, поможем. То есть можем найти вам автомобиль полностью под ключ до да, избавить вас от забот можете сами найти автомобиль кстати все автомобили ищутся на сайте drum.ru авито автору ребят у нас это не актуально то есть если сами занимаетесь поиском автомобиля нашли автомобиль скинули нам ссылочку дальше мы уже сделаем все сами и подписывайтесь на наш канал автоподбор 25 ну давайте начнем наш обзор 2020 стоит toyota spade автомобиль 2014 года выпуска объем двигателя полтора литра стоимостью 540 тысяч рублей он без литья он на летней резине повторители со стороны кузов чистенький идеальный не битый не крашеный надо смотреть дальше ладно кстати есть такие автомобили 4 в.д. есть передний привод естественно дальше стоит honda fit в черном цвете в черном цвете установлены туманки он на штатных хотел сказать литых дисках на штатной резине без литых дисков но на летней на летней резине. Посмотрим после снегопада, как у нас дела обстоят с резиной. Все-таки ставят зимнюю резину или не ставят. Итак, фит у нас 2016 года. Комплектация ЛКЛК. Ну, грубо говоря, это предмаксимальная комплектация. Объем двигателя полтора литра. Он гибрид, гибрид. Вот столько много рассказал, а цены цены не вижу. 11 тысяч пробегов. 11 тысяч пробега. А сколько стоит он? А? Сколько стоит? Ну, на старте 737 тысяч стоит вот такой вот фит. Рядом стоит приус 2016 год. 4 воды. Напоминаю, вот такие приуса в этих кузовах появились автомобили 4 воды 1 миллион двадцать пять тысяч рублей. Следующий гибрид, кстати, приус это полноценный гибрид. Следующий гибридный автомобиль это Toyota aqua уже всем известная. Тоже довольно-таки популярный автомобиль в красном цвете стоимостью 595 тысяч рублей. Туманки, фары линзованные на литье, на зимней резине. Хэджбек. Таких автомобилей 4 воды к сожалению, их их нету. Следующий это Toyota Corolla Action в сером цвете. Тоже на летней резине. Есть автомобили же комплектации с климат-контролем это нет. Пятнадцатый год полтора литра 4 д ну, стоимость здесь к сожалению не указана. subaru forester уже уже в рестайле turbo версия 280 лошадиных сил есть не turbo так 14 год что турбовый что не турбовый объем двигателей 2 литра 1 миллион 1 миллион триста девяносто девять тысяч Пайк. В комплектации Мугин 665 тысяч рублей белый перламутровый цвет gp третий кузов на модных литых дисках на летней резине по бокам идут обвесы повторители бесключевой доступ хромированные накладочки полный мультируль автомобиль в комплектации с кожаными вставками накладки установили на toyota corolla филдер жестная комплектация плюс еще в зимняя резина зимняя резина установлена новая родные тойотовские литые диски повторители черный пилом перламутровый цвет стоит автомобиль 877 тысяч рублей датчик при столкновении движение по полосе установлен subaru xv автомобиль 2016 года двигатель 2 литра полная комплектация пробег тысяч один миллион сто семьдесят тысяч рублей Ребят, давайте сегодня так, сегодня машины открывать мы не будем, да, мы просто походим, по возможности возьмем максимальное количество автомобилей. Просто посмотрим, что происходит с ценами, потому что кто-то там писал, то, что цены обвалились, кто-то писал, то, что цены в гору. У нас довольно-таки много обзоров цен, да, перед Новым годом, 2019 года, поэтому заходите, смотрите, сравнивайте Toyota и белый перламутровый цвет на летней резине, на литье, на светлом салоне 780 тысяч рублей, бесключевой доступ. Двигателя на этих автомобилях 1 и 8. Есть комплектация Платана. Двигатель в Эльфматик. Платана ведется весами ладно далее стоит просто Фрид 10 год синего цвета 538 тысяч стоит toyota harrier гибридная версия 2 миллиона двести двадцать тысяч еще один хорек четырнадцатый год 2 литра бензин 1 миллион восемьсот двадцать тысяч вот смотрите чем они отличаются да не гибрид идет двухлитровый Гибрид идет, мотор идет и 2,5. Следующий стоит автомобиль Honda Wезе, полтора литра, бензин, комплектация С. Кожа 1 миллион семьдесят тысяч рублей. Есть гибрид, есть не гибрид, есть передний привод. Это тоже идет, друзья, полноценный гибрид. Напоминаю, что на авторынке «Зеленый угол» есть специально отведенная стоянка, где продаются одни грузовики. Поэтому пишите комментарии, если вам интересны цены на спецтехнику, на грузовики. Мы обязательно обязательно сюда зайдем. Далее, Honda Fit Shuttle. Тоже наипопулярнейший автомобиль. Наипопулярнейший. Есть гибрид, есть 4WD. Стоимость начинается где-то от 750 тысяч 889 тысяч рублей. Еще один Фрит Спайк. Черный цвет. 12-й год, 2 электродвери, круиз контроль 639 тысяч. Honda Fit 15-й год. Автомобиль 4 воды. Гибрид, напоминаю, вот эти фиты, что фиты, что шатлы в гибридном исполнении есть 4 воды. Это, конечно, Бонус это плюс, то, что Honda, Honda такое сделано, сделала. Итак, на литье, на зимней резине 2015 год за 680 тысяч. Mazda Demio 2015 год объем двигателя 1,3 литра 585 тысяч рублей. Конечно, внешний вид да, облика автомобиля он поменялся. На литье, на летней резине. Машина закрыта. Задняя задняя часть автомобиля Sky Active Technology А что у нас там снизу происходит Под автомобилем Нормально Снизу происходит Ладно рядом стоит Toyota Spaid в белом цвете э, в белом цвете Напоминаю с левой стороны дверь идет одна комплектация G578 рублей что у нас еще здесь есть интересного интересного автобус 16 год 2 литра рестайл 4 ВД жирная комплектация 1 миллион двести восемьдесят тысяч рублей еще один honda визель 15 год 4 ВД гибрид гибрид фары линзованные есть кстати не линзованные 1 миллион сто тридцать пять тысяч рублей honda fit shuttle 15 год комплектация cool spirit по моему 648 тысяч рублей. Еще стоит один фит, он 1.3, 1.3 589 тысяч рублей. Кстати, цена, цена неплохая, да, 589 тысяч. Он уже а, на зимней резине, на литье бесключевой доступ. Давайте откроем один, посмотрим. Вот сзади спойлер установлен а, дворник камера заднего вида на автомобиле есть спойлер какой-то у него идет такое если честно нестандартное литье летел ну, не оригинальное но но это литье так что у нас по низу происходит с данным автомобилем ну ребят по низу здесь не знаю мне сказать просто ничего. обратите внимание на да, на стойку на лонжерон, на пружину Потому если честно даже даже намека на ржавчина у нас нету он на климат контроле, без кожаных вставочек. Ну давайте, что говорить, сейчас нам его откроют, по салончику этот автомобиль, этот автомобиль посмотрим. Сюда, сюда. Так, ну вот нам открыли. Открыли. Идеально чистый салон. Смотрим по пластику. Пластик не царапанный. Не царапанный экорежим. Туманочки здесь ставили. Отключение антибукса, корректор фар, подстаканник автомат климат-контроль кнопка старт-стоп снизу идет два подстаканника второй ряд сидений тоже все чисто аккуратно не хватает наверное здесь подлокотника до да? со стороны второго ряда сидений ну и давайте посмотрим объем багажника Довольно-таки неплохо, неплохо. Запаски нету, идет ремкомплект. Кстати, задние сиденья, они полностью полностью складываются. Итак, ребят, это у нас был фит на литье на зимней резине. 15-й и 1,3 за 589 тысяч. Итак, нам все-таки Дэмию открыли. Кстати, сейчас с продукционом пообщались. Зимняя резина идет к данному автомобилю в подарок. Поэтому, если вы приобретете данный автомобиль, Зимнюю резину покупать вам не придется. Давайте посмотрим, посмотрим по салончику. Так, как обычно, дверная карта пластик, но ну, вот здесь вот такие вот э, вставки интересные идут. Здесь кожаная вставка. Я в перчатках, но вроде это кожа идет. Колонка, сиденье идет комбинированное. Прошитое. Здесь, естественно, пластик, порог. Обратите внимание, порог в каком состоянии не царапанные шилдики, японские от техобслуживания о замене масло антибукс, ай-стоп, корректор фар, мультируль. Есть автомобили на климат-контроле. Этот без климат-контроля. Здесь у нас два USB-входа, розетка. Вот такого плана: монитор, два подстаканника, управление громкостью. Второй ряд. Тоже комбинированные сиденья. Место, вот, ну, если честно, маловато, да, сейчас водительское сидение отодвинуто до конца. Ну, как ни крути, ребят, мало места. Говорю правду, как оно есть. вот То, что вижу своими глазами. да Но объем багажного отделения, в принципе, он по стандарту идет. Итак, Mazda Demio автомобиль 4 в.д. пятнадцатый год, 585 тысяч. Рядом стоит у нас Toyota Romeo. он Тоже такой, знаете. Ну, как бы вот автомобиль хороший, но почему-то не, не пользуется, если честно, он особо спросом. Хотя он надежный, комфортабельный. Внешний вид у него неплохой. Итак, полтора литра, десятый год. Идет распродажа. Распродажа 585 тысяч. Стоил автомобиль. Кстати, джешная комплектация. Стоил автомобиль 615 тысяч рублей. Ух ты, вон еще открытый. Он еще у нас и открытый. Вот смотрите, здесь заднее сиденье сейчас сложно. Оценить объем багажного отделения. Да, и вообще, в принципе, как они трансформируются. Раскладываются, раскладываются в ровный пол. Так, здесь у нас лед. Осторожно. Итак, Румион, Румион, десятый год, он передний привод за 585 тысяч рублей. А он открытый уже сняли, спасибо. Да. Еще один Toyota Prius, 15-й год, белый перламутровый цвет, ребят. Пробег на этом автомобиле 50 тысяч километров. Хорошая комплектация стоимостью 1 миллион 97 тысяч рублей. Пробег на данном автомобиле родной. Автомобиль мы этот проверяли, мы знаем, что с ним происходит. И как вам сказать, мы его рассматривали. У нас был поиск автомобиля по рынку Зеленый угол. Мы с нашим подписчиком ходили, выбирали ему автомобиль. И он рассматривал данный автомобиль приобретению. То есть хорошая цена, ну и неплохое. Не то что неплохое, а достойное, хорошее состояние. Кому будет интересно, дадим полный расклад. Еще один Honda Fit sale распродажа 570 тысяч рублей. Honda inside 13 год гибрид есть все 770 тысяч рублей. Сx4 но они, по-моему, стоят с, с того года тринадцатый год полтора литра 4 воды цена не указана. У морковки такой у оранжевого тринадцатый год 830 тысяч вижу написано пробег указан 50 тысяч пробег стоят Mitsubishi делики но это такие автомобили как микроавтобус внедорожного класса особенно посмотрите вот на на вот этого монстра на них надо как-нибудь все-таки наверно будут сделать отдельный обзор допустим вот это делика нас японии подготовлена на да, то есть конгурятник задрана на литье багажник что здесь только нету 4 воды 9 год 2.4, и 4 1 миллион 850 тысяч Рублей. кстати есть такие автомобили а, дизеля от к в сером цвете немного подешевле 14 год 4 воды кстати есть автомобили передний привод 1 миллион что тут написано 500 600 680 тысяч ну третья далека совсем попроще 4 воды а, вот это кстати в дизельном исполнении 14 год 1 миллион 550 тысяч Шикарный э, Toyota Tank. Вот эти автомобили все-таки начали появляться. Максимальная комплектация есть. Все 17 год, 17 турбо, 710 тысяч. Бары, ой, бары. Бампер э, по низу юбочка, обвес туманки, ходовые огни, литые диски, жирная зимняя резина, бесключевой доступ. По бокам обвесы идут хромированные накладки. Видите Toyota Tank. Сзади сандары. Ладно, не будем облизываться. За 710 тысяч рублей Тойот танк. Стоит toyota Премиум 16 год, мотор 1.8, комплектация XL Package, XL Package, пробег 21 тысяча километров, стоимостью 915 тысяч рублей, стоил автомобиль 935. Ну, как бы, да, вот смотришь, действительно, как бы ценники, ценники продавцы немного поподскидывали. Фит, цена не указана. Фит 16 год, 1.3, аукцион 4 балла, 4 воды за 620 тысяч. Ну, я вам хочу сказать по наличию автомобилей. Да, то есть, видите, ряды полные, ряды забиты. В рядах машины не получаются как бы начинают их их немного выгонять так toyota porte порт девятнадцатый год автомобиль внимание 2019 -го года бензин автомат 4 воды 755 тысяч рублей toyota prius альфа полноценный гибрид четырнадцатый год мотор 18 859 тысяч subaru xv один миллион сто сорок восемь тысяч. Тойота Аква. Тойта Аква. А итак, шестнадцатый год. Жечная комплектация шестьсот девяносто восемь тысяч. Тойота виц шестнадцатый год. Четыре воды пятьсот девяносто восемь тысяч. Дай Хатсу Мув пятнадцатый год. Четыре балла триста шестьдесят пять тысяч subaru forester в белом перламутровом цвете 1 миллион двести тридцать пять тысяч toyota spade шестнадцатый год пятьсот семьдесят тысяч nissan kicks мини джипик на родном ниссановском литье в бордовом цвете ярко знаете вот как он переливается прям офигенно смотрится на летней резине сзади запаска новая ну-ка залазим под низ залазим под низ ну как бы мелкие рыжики есть если честно если честно есть Итак, три двери 0707 07, turbo 4 воды раздатка 4 цилиндра отличное состояние цена цена 385 тысяч рублей toyota spade на литье на летней резине автомобиль автомобиль 15 -го года 15-го года электро дверь цена не указана а, suzuki solio 2015 год за 465 тысяч рублей еще один мини джип terios 11 год а сколько терю стоит 400, ой, 380 тысяч рублей. Э, Nissan days RUX 15 год. 120 тысяч? Рублей стоит. А, стоит автомобиль? Да, 20 тысяч рублей. Ну, действительно, делают скидки большие. Мы, наверное, берем его у вас. Вот. 15 год 07, пробег 43 тысячи километров. Что там у нас еще стоит? У нас засыпано, не откопали еще. Ну, как видите, как видите, автомобили, автомобили есть автомобилей очень много x -Trail. здесь мы ценника не увидим но вот ценника тоже не увидим Шестнадцатый год шестнадцатый год шестнадцатый год цена не указана toyota corolla филдер 655 тысяч же салон автомобиль 4 воды аукционный лист ну какие-то вмятинки были короче надо смотреть 92 тысячи пробег honda fit shuttle 14 год полтора литра 4 воды 590 тысяч nissan ad с огромным багажником на крыше стоимости нет указан только только телефон toyota corolla Axio 15 год 685 тысяч рублей nissan Note 15 год полтора литра полтора литра полтора литра 490 тысяч рублей honda Fritz spike автомобиль 2013 года автомобиль 4 воды, полноприводный 725 тысяч рублей далее так это показали что тут еще можно показать вот еще один стоит Фит Шаттл в сером цвете четырнадцатый год полтора литра а, полтора литра аукционный лист лежит кузов целый. цена к сожалению на автомобиле не указана. А, еще один honda freed spike g aero полтора литра ценника тоже тоже на автомобиле нету subaru форустер с рейлингами 2 литра 4 воды x break x break цена тоже куда-то цену у нас подевались на автомобилях toyota corolla филдер рестайл рестайл 16 год 16 год 12 месяц расход топлива 5 литров на 100 километров цена тоже куда-то у нас спряталась honda fit 17 год 1 и 3 690 тысяч, но это уже новый фит. То есть и внешне он изменился, да, ну и внутренне там. По-моему, небольшие небольшие изменения на автомобиле присутствуют. ДжК 3 кузов. Toyota Corolla филдер ЮСовский аукцион. шестнадцатый год, полтора литра. Передний привод. Туманочки, хром накладка. Решетка на капоте тоже хромированная без литья на летней резине повторители 745 тысяч рублей на темном черном салоне toyota spade 15 год 4 вд 635 тысяч аукцион это 4 балла cb 73 тысячи пробег за 635 тысяч рублей вот стоит порты да кстати многие задаются вопросом спрашивают чем они отличаются они практически одинаковые смотрите на порте на морду смотрите на морду спейда то есть отличается бампер отличаются фары порты стоят 595 тысяч рублей мы ну, давайте посмотрим по задней части автомобиля автомобилей вот он стоит вот порты suzuki Хаслер четырнадцатый год самая высокая комплектация 499 тысяч рублей летняя резина родное литье туманки установлены следующий гибрид aqua 15 год ноябрь полтора литра за 629 тысяч рублей nissan sirena 16 год гибрид 2 литра датчик движения по полосе аукционный лист имеется и так 995 тысяч toyota corolla филдер 4 воды 745 тысяч пробег 105 тысяч suzuki джимми 570 тысяч автомобиль автомобиль 2015 года еще одна toyota corolla аксио передний привод на светлом салоне автомобиль со светлым салоном 595 тысяч рублей nissan note цена спряталась остальные ценники у нас куда-то куда-то с вами по еще один Note 4WD цена тоже отсутствует. так, друзья, ну в принципе, как и говорили, да, вот цены вам показали, параллельно ходили, выбирали, выбирали автомобили. вот у нас в данный момент идет поиск такого автомобиля Nissan Nissan Note если честно да мы рассчитывали найти автомобиль который у нас будет э, в предыдущем кузове да там как допустим он там стоит там стоит Найден автомобиль семнадцатого года семнадцатого года это уже и другой салончик и совсем другой кузов и так автомобиль 2017 года в полной комплектации стоимостью 609 тысяч рублей с родным аукционным листом с чистым аккуратным ухоженным салоном машина 4 балла с пробегом с пробегом 90 тысяч автомобиль на климат контроле автомобиль 4 воды посмотрите автомобиль 4 воды посмотрите состояние состояние днище для автомобиля 4 воды камера заднего вида 4 камеры кругового обзора сонары датчик движения по полосе с помощью этого датчика с помощью сонаров автомобиль едет он сам останавливается перед препятствием то есть э, в сзади стоящий автомобиль да либо в гараж либо в бетонную стену автомобиль не въедет за это можете не переживать Итак, но вот 17 год 4 воды в полной комплектации за 609 тысяч